Всем привет! С вами Макс Трепьев. Сегодня у нас еженедельные новости. И первая, самая главная новость в Сочи мы побили рекорд продаж. То есть мы продали столько, сколько вообще еще не продавали. Сколько рассказать не могу, но ребятам прям хлопаю, ребята, красавчики, я очень горжусь нашей командой в Сочи. Есть, конечно, еще что улучшать, но показатели говорят сами за себя. То есть, столько мы еще ни разу не продавали. Рекорд побит, и значит, вы молодцы. И пока не перешли к основным новостям, господа, мы ищем контент-маркетолога. Мы Ищем специалиста колл-центра и контроля качества, и мы набираем брокеров в нашу команду в Дубае. Поэтому, если вы хотите работать в перспективной команде, то welcome, напишите нам, и мы уже с вами пообщаемся, пособеседуем, посмотрим, что как. Первое, значит, самая крутая новость из Сочи. Начнем сегодня. Сочи обогнал Москву по стоимости квадратного метра. Авито, значит, составила рейтинг крупных городов России по стоимости квадратного метра. Сочи, значит, возглавил вот это вот все. 355 тысяч за квадрат на сегодняшний день, средняя цена в Сочи. В Москве 296 тысяч за квадрат, в Питере 212, а в Краснодаре, значит, 148, а в Казани 155. И как бы кажется нифига себе, в Сочи блин, средняя цена квадратного метра такая высокая, а на самом деле все просто. В Сочи просто на сегодняшний день огромное количество строят апартаментов. Апартаментов цена квадратного метра сильно выше, чем э, в жилом именно кластере. А, как вы знаете, в Сочи действует мораторий на строительство жилой недвижимости, поэтому мы вот видим с вами такую историю. Но опять же, недорогая недвижимость жилая есть, она находится у нас в телеграм-канале. Подпишитесь. Там вы найдете действительно много интересных срочных предложений, которые продаются за день, за два, за неделю, за несколько часов. То есть это там все есть. В новостях мы их рассказывать не будем, ролики мы про нее тоже не снимаем, потому что пока снимем, это все уже продастся и как бы смысл тратить на это время. Для этого мы завели телегу, в телеге у нас это все есть. Ссылка внизу, подписывайтесь и смотрите. Следующая новость, сочинские отели на майские забронировало 70%, то есть вот всего жилого фонда и мне кажется, что в Москве даже отели меньше бронируют, потому что ну, в Сочи просто какой-то шквал людей вот сейчас едет. Но на майские праздники на самом деле всегда огромное количество доехало и вот сейчас еще раз доказать: а майские-то еще и не начались, то есть они вот только начнутся, а уже 70%, уже только 30% осталось и цены как вы понимаете там ну такие как бы, ну, не, не как в межсезоне были. И все-таки ставка на проведение Олимпиады в Сочи тогда сработала. Много кто не верил, что Сочи будет популярен после этого, а сейчас это курорт номер один в стране. Туда едет огромное количество людей, и мы это по всем, по сути, показательным видим. Вот, просто многие города, которые строились конкретно к Олимпиаде, сейчас вообще особо не живут. Сочи просто вот стреляет, стреляет, стреляет, стреляет. Короче, Россия и Турция, ну точнее Сочи даже и Турция в этом году запустят паромное сообщение из Сочи в Трабзон. Будет, значит, курсировать паром два раза в неделю и, значит, будет он плыть 8 часов В общем, если турецкая сторона посчитает, что паром слишком популярный, они добавят еще один Паром будет ходить дважды в неделю по направлению Сочи по понедельникам и четвергам По направлению из Сочи по вторникам и пятницам То есть вот, в принципе, в трапзончик можете сгонять Причем паром будет перевозить не только людей, но и автомобили так что в Турцию, на тачке, минуя границы, раз и все, пушка. Новость из бытовой сферы. Краснодарский край занял первое место по количеству ДТП на электросамокатах. Вообще электросамокаты это, конечно, такая история, что на них нужно очень аккуратно ездить. Их выдают всем и вся, никаких права не нужны. Я один раз сам очень сильно на этом электросамокате разложился, но стал его эксплуатировать куда аккуратнее, благо я там никого не задел больше сам пострадал. Но, тем не менее, нужно вводить какие-то, наверное, нормы против этого электросамокаста потому что, ну, народ бьется, калечится, и все, значит, что-то с ними происходит. Следующая новость. Из Сочи летом запустят сообщение в Новороссийск и Геленджик по воде. Билет, значит, будет стоить из Сочи в Новоросс 3,5 тысячи, и будет он плыть 5,5 часов. Из Геленджика в Сочи будет 3000 билет стоить, и 4,5, 4,15 будет, значит, плыть по воде. Это настолько кайфовая история, потому что я вам объясню просто всю проблему. Из Сочи до Новороссийска есть одна дорога, она серпантинная. И то есть ты зависишь исключительно от пробок на ней. Летом, ну если утром выехать, то типа часов за 7 можно доехать. Если выехать днем, то часов 13. И если на поезде, например, ехать, то он идет через Краснодар. Это вот так раз, и потом вот так вот сюда приезжает. 10 часов, значит ехать на поезде. Здесь же будет прямое сообщение. Из Сочи в Новоросс 4.15 до Геленджика и 5.5 часов до Новороссийска. Очень крутая история, совмещается именно курортная инфраструктура во всем Краснодарском крае. Туристов больше, народ доволен, все круто, все классно. Теперь про недвижку. На комплексе Сан-Пик сделали фасады. И комплекс действительно крутой. Во-первых, он действительно большой для Красной Поляны. Там прям огромнейшая территория, которая включает бассейны, коммерцию, сам по себе отель, прогулочные зоны. Напротив же находится главный вокзал именно Красной Поляны, прям через речку, там мосты сделали, то есть все очень удобно, все туристически подготовлено и цена начинается от 15 миллионов рублей. А стоимость квадратного метра 820 тысяч. Это вот с отсылкой на первую новость, когда я вам говорил, что средняя стоимость квадратного метра в Сочи выше. Вот благодаря таким проектам. Они действительно стоят этих денег, они действительно крутые. Вот 15 миллионов, пассивный доход, красная поляна такая вообще в стране единственная. Да и в мире-то на самом деле не особо, то я повторил. То есть у вас горнолыжка и горная зона, пеший туризм, рядом море, все вообще есть. Ну вот назовите мне хоть один, вот просто есть люди, которые говорят, Сочи, да блин, да там, вот лучше. Хоть один город, где все совмещено вместе. Рестораны, море, инфраструктура, близкий аэропорт, казино, пять горнолыжек. Хоть один город в мире. Вот, напишите, пожалуйста, в комменты. Просто есть много любителей поспорить. И сколько там, кстати, будет еще цена за квадрат, тоже потом напишите рвк «Недвижимость» назвали города с нераспроданными новостройками в городах-миллионниках за апрель 23 года. В Лидеры, значит, у нас выбился Краснодар, господа. И здесь именно оценивались стройки, в которых не проданы еще квадратный метр. То есть их общее количество и сколько продалось. Так вот, в Краснодаре 83% новостроек не продано, именно квадратных метров. Там есть Омск, Челябинск, Казань, Красноярск. Но в этих городах примерно 70%, в Питере также 70%, в Москве 57%. В Сочи в 20 этих городов даже не вошел, потому что в Сочи еще нужно в очереди постоять, чтобы вообще что-то купить. Вот. Сочи вообще на самом деле какой-то уникальный город, он постоянно растет, на него постоянно спрос. Сколько лет мы этой недвижимостью в Сочи не занимаемся, и вот столько, вот знаете, людей постоянно говорят, да Сочи скоро схлопнется, да Сочи вот скоро вот вообще все потухнет, а он растет, растет, растет, растет, растет, растет, и еще и не падал. Крутая история, Сочи очень крутой город. А, нескучный сад и Флора 2 мая повышает цены, так что если кто-то из вас рассматривал приобретение в этих двух комплексах, нескучный сад, еще раз напомню, это апартаменты, которые находятся в Адлере, с доверительным управлением 4 звезды, у них значит там корпоративная история, они заключают договора с спортивными командами, тем самым будут загружать именно не сезон, так это назовем. А флора находится в Кудепсте, новый перспективный район, недорогие цены, то есть все, пожалуйста, там в семейные и не семейные ипотеки все это можно приобрести переходим к дубаю господа в дубае мы тоже бьем рекорды и за эту неделю мы действительно очень много продали квартир в мариам айланд если вы видели это видео мы рассказывали это те самые квартиры где нужно внести всего 1 миллион рублей и у вас значит будет квартира в дубае там просто длинная рассрочка вы вносите сначала первоначальный платеж вот этот 1 миллион потом 20 процентов вы вносите в течение срока стройки и 70% закрываете на конце. А студии, значит, варьируются ну, где-то там 9,5-10 миллионов рублей с длинными рассрочками. У вас 5 минут до любого пляжа. Пляжи песчаные, низкоэтажные сами дома. Дома с бассейном, с парком, с паркингом. Закрытая территория, зелень, школа до аэропорта DXB 7 минут. ну Там просто все вообще складывается. И если вот мы просто сравнивали видео... До дубай марины например, от центра добираться столько же, сколько с этого проекта до центра, а при этом он стоит в три раза дешевле. И мы просто на основании того, что он не может столько стоить, доносим вот ребятам, что это перспективная просто недвижка, которая, но ну, сейчас, пока вот у ребят случился баг в ценообразовании, понимаете, и пока этот баг еще не починили, нужно просто вот рассмотреть ее. Это супер дешевая недвижка, и ну именно по дубайским меркам, и она супер популярна, все как бы с ремонтами и так далее, сдается и так далее. В Дубае, значит, продали самый дорогой участок, это искусственный остров. Площадь участка составила 2280 квадратных метров, продали его за 34 миллиона долларов. Это самый дорогой участок на сегодняшний день, который продали в Дубае. Вообще Дубай на самом деле постоянно бьет рекорды. Все это а, происходит. И вот, пожалуйста, еще одна новость на этой неделе. Естественно, собственник не разглашается. Проект, участок, точнее, купили под частный проект. То есть там будет вилла частная. Никакое коммерческое использование. Чисто для себя. 34 миллиона долларов только на участок. Я даже боюсь представить, что там будет построено. Что-то, наверное, сильно грандиозное. И в частное пользование. Какой-то лютый особнячок там будет. А, следующая новость. Компания WinResort представила проект казино, которое планирует построить в Рассельхайме. Если вы вдруг не знаете, то Рассельхайм на сегодняшний день тоже развивается, и причем активно. Там планируется построить казино. Насколько я знаю, Cesar, ну, которая в лас в общем, владеет казино Cesar Pelas, они приехали сюда для того, чтобы тоже реализовывать здесь казиношные вот эти вот движения. Так что Дубай в этом направлении, точнее, Эмираты двигаются, это все происходит в Рассельхайме. В Рассельхайме у нас точно также есть проект, вы можете посмотреть на этом канале, вы все это увидите. И вообще на самом деле на эту неделю, вот на следующую, у нас запланировано огромное количество обзоров комплексов. Не знаю, конечно, как вот мы уложимся в этот график, но хочется вам показывать больше и больше интересных проектов, которые есть. То есть новости новостями вы здесь особо ничего не увидите, а проекты это существуют, наши менеджеры о них знают, а вот мы до вас их почему-то не доносим. Вот, господа, еще раз напомню, что у нас открыта вакансия брокера в Дубае. Если вы с опытом хотя бы с маломайским недвижки, то обратитесь, пожалуйста, и мы с вами поговорим. В общем, в Дубае действительно много новостей, и их нужно показывать вам вживую. А если вы хотите смотреть за недвижкой, то подпишитесь на наши телеграм-каналы. И также подпишитесь на этот канал для того, чтобы ничего не упустить, потому что сейчас будем плотно показывать вам проекты. Проекты пощупать, мнения, вот расскажем, что, почему и как, почему это вырастет, почему это неинтересно, какие плюсики, какие минусы, чем это отличается от российского рынка, то есть новости новостями, объекты объектами. Для того, чтобы это все не пропустить, просто подпишитесь на этот канал, ну и я жду комментариев от вас, что вообще вам было бы интересно посмотреть туда вниз. Вот с вами был я, Макс Репьев, вам всем удачи, всем благ, хорошего настроения и пока.